Цивилизация просветления знания. Многим известно, что Тартария, как организованное государство, пала в 1775 году, во время так называемого Пугачевского бунта. Но пало не просто государство, а пал идеологический центр со светлым мировоззрением, пал центр справедливого международного права, пало, образно говоря, светлое мировое правительство. Именно после падения Тартарии враги рода человеческого, не встречая серьезного сопротивления, принялись переписывать всю историю, все науки, стали перепрошивать ценности и активно навязывать свои гуманные права. Но человек на то и человек, что постоянно ищет нестыковки и правды во всем. Вот черед дошел до тайны Тартарии. Исследователи изучают старинные материалы, фотографии построек и делают важные выводы. В основном выводы касаются технической стороны цивилизации и национальности их жителей. В этой статье мы коснемся философской сферы Тартарии. Куда стремилась цивилизация, если не к техническому развитию и не к денежному обогащению? Может, стремилась к духовным ценностям? Это верно, но очень-очень обобщенно, и под этими словами можно понимать что угодно – Благодаря книгам Николая Левашова, пониманию процессов развития сущности, осмыслению этих знаний, можно точнее понять, чем занимались наши предки, жители Великой Тартарии. Посмотрим на древние куполообразные сооружения, раскиданные по всему миру. Большое разнообразие строений, инженерных и творческих решений. Исследователи часто видят здесь технический смысл. Например, это электростанции, основанные на других принципах, это радиопередатчики и так далее. Это имеет место быть, но не видят главного, что это центры развития сущности души. А увидеть и понять это можно, если понимать принципы течения первичных материй, эфира, и ее взаимодействия с сущностью людей. Во-первых, стены внутри сооружений имеют гармоничные обтекаемые формы. Это позволяет течь материям максимально благоприятно, насыщая людей. В таких сооружениях часто есть точки, обычно в центре, где если встать, идет максимальное насыщение. Во-вторых, много таких сооружений стоят на местах силы, географические зоны на земле, где фонтаном бьет первичная материя, еще сильнее насыщая людей. Итого, сущность людей здесь укрепляется и возвышается, возвышаются мысли, эмоции, сознание, усиливаются возможности разума. Теперь глянем на действующие храмы и монастыри разных вероисповеданий на принципы жизни живущих там монахов. Почему стоит обратить на это внимание? Немало храмов остались еще с прежней цивилизации. Особенно обратим внимание на тибетские храмы, несмотря на то, что сюда наверняка сунулись разные агенты и уничтожили прежние знания и основы мировоззрения. Остались некоторые крупицы, по которым вместе с новыми знаниями можно восстановить общий замысел храмов и монастырей прежней цивилизации. Давайте поищем общее во всех этих обителях Духа – это стремление к духовному возвышению, преодоление пороков, жизнь во благо других, аскетизм, посты, различные практики и ритуалы. В зависимости от местности, вероисповеданий, у всех свое понимание, что это такое, как к ним стремиться, но все знают, этим надо заниматься. Явно прослеживается общая основа всех вероисповеданий, всех обителей Духа. Как будто всей цивилизации дали единое знание для возвышения, дали единые принципы достижения. Потом этот процесс массово запустили во всех уголках земного шара, и ныне он, по накатанной, продолжает действовать. Только все забыли изначальный смысл, и все скатилось в догму. Каков же был изначальный замысел обителей духа? Если они были распространены по всему миру, созданы по общим принципам и стандартам, значит была и единая организующая система. Кто это распространял и кто в этом был заинтересован? И таким заинтересованным была Светлая Империя, Великая Тартария, ее многомудрые правители и жрецы. Правители тартарских провинций росли и воспитывались по единому мировоззрению, по единым знаниям. Ведали о сущности, о принципах развития, возвышения. Ведали, что все люди разные, находятся на разных ступенях развития. Ведали, как помочь развиться людям, максимально раскрыть свой дар и таланты. Для помещения повсеместно организовывались храмы. Не стоит сюда вкладывать религиозный смысл, но и просто школы его нельзя назвать. Это скорее община, познающих со своим учителем-наставником. В каждой деревушке необъятной Тартарии был свой маленький храм. Здесь дети получали первичное мировоззрение, основу бытия и практические знания для жизни. Сельские учителя, они же жрецы, видели суть детей, их предназначение. Если ребенок имел яркие таланты, то его направляли в учебные заведения районного масштаба. Наиболее одаренных направляли в храмы регионального и государственных масштабов. Здесь дети попадали в закрытые пансионаты, где они жили, обучались и трудились во благо. Конечно, часть детей воспитывались в родовых поместьях, княжеских домах, где созданы все условия для возвышения сущности. Там учениками занимались в частном порядке – Поэтому не будем в этой статье заострять внимание, а посмотрим на общую ситуацию. Цель этих пансионатов – максимально раскрыть качество воспитанников, укрепить светлое мировоззрение, освоить полезные знания и науки, чтобы они своими талантами могли принести наибольшее благо обществу. Обучение в храме условно разделим на три ступени. На первой ступени ученик избавлялся от ненужных, мешающих качеств и нарабатывал волевой фундамент учился уважать старших и наставника, учился ценить труд и получаемые знания, ученик много трудился, выполнял всевозможные поручения «принеси-подай». Ведь ребенок подросток он еще незрелый, и обладание яркими качествами могли в нем чрезмерно развить эго. А это недопустимо, поэтому в нем прежде нарабатывают стержень уважения к другим, также познавал простые житейские истины, основы мировоззрения, учился контролировать себя. На второй ступени, в зависимости от качеств, занимал в храме должность или специальность, который мог принести пользу общине. Обучался и практиковался более специальным навыкам, наукам, которые потом ему пригодятся в жизни и во благо людей. Наставник, как правило, наиболее опытный и одаренный, наблюдал и оценивал, как скоро ученик будет готов к переходу на третью ступень «Познание высших основ и достижения просветления». На третьей ступени ученик контролирует свои мысли, эмоции и тело и готовится к достижению высшего состояния, просветления, как результат его знаний, крепости души, наработки качеств. Подробнее о достижении состояния написано в статье «Условия для достижения просветления знания». Ученик достигает состояния просветления на всей высоте, возможности мозга активированы по максимуму, Ясновидение, телепатическое общение, исцеление, защита и многое другое, что может придумать человек, реализуется в этом состоянии намного лучше и легче. Просветленные могли обмениваться телепатическими сообщениями с другими просветленными, которые порой находятся на другом конце земного шара. В Светлой Империи целая организованная сеть храмов, где каждый человек мог раскрыть свои возможности по максимуму, Конечно, были не только обители духа, где конкретно занимались развитием сущности, имелись храмы разной специальности – воинского искусства, лекарей, целителей, инженеров, строителей, науковедов и все, что от воспитанника требует длительной подготовки. Всех их объединяло понимание человека, его сущности, принципов развития и все воспитание основывалось на этом поэтому, например, в инженерном храме тоже будут гармонично развивать сущность и стремиться к просветлению, но с большим уклоном на инженерные науки. Попасть в храм и получить знания и знать достойное место в империи мог практически каждый. Зависело только от качеств самого человека. Даже сирота мог после подготовки стать одним из высших жрецов империи. С падением Великой Тартарии организованная система воспитания личности разрушилась. Много храмов остались предоставленными сами себе, и скоро в них проникли ядовитые щупальца социальных паразитов. Приходили агенты и уничтожали ценнейшие книги и манускрипты. Много жрецов ушли в подполье или приспособились под новые реалии, желая хотя бы таким образом помочь людям. Храмы, утратив первоначальные знания, продолжали действовать, но развитие личности в большинстве случаев не происходило, а чаще наоборот, блокировалось. Вместо живого познания пришла мертвая догма – религия. В таких условиях достижение просветления стало невозможным. Массовое количество одаренных детей стали предоставленными сами себе, стали слепыми котятами, которые не знали, куда идти, как пользоваться тем, чем обладают. А кто стал искать, натыкались на специально заготовленные ловушки, разные учения, секты и религии, где людей уводили в еще большую тьму, окончательно запутывали разум. Сегодня миру доступны цельные знания о человеке, обществе, мироздании. Они помогут ищущим понять себя, свои возможности и найти свое место в цивилизации. Помогут радеющим за Отечество понять, на каких принципах строить будущее общество, будущее образование и воспитание. И во многом здесь поможет понимание устройства забытой цивилизации, Тартарии, его изучение через призму знаний Николая Левашова. Эти знания, как недостающие пазлы, собирают воедино разрозненные факты прошлого. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.